долго не затягивать. О компании. Что нужно знать о нас, да, чтобы немножко понимать о проекте? Мы относимся к нефтегазовой отрасли, да, нефти и газа, одной из дочерних обществ у нас. И наша особенность в территории присутствия находится в соседнем регионе, это республика Саха-Якутия, в общем, далекий, почти недоступный для нас регион. <coughs> Персонал у нас, если в целом, примерно, брать около 1700 человек, из них вот основная часть – это вахтовый персонал, ну, примерно тысячи человек, которые еще делятся пополам на две вахты, то есть по 500 человек находится на площадке, ну, на вахте я имею в виду, на площадках там уже другая численность, потому что есть географическая небольшая особенность, у нас вообще площадок 5 ну, то есть офисы, центральный офис, офисы, собственно, в республике Сахара, и есть еще две производственных площадки, они тоже друг от друга отделены, это там, где нефть сыграет, там в трубу потом загоняют, и отдельная площадка там, где, собственно, ее и добывают. То есть они раскиданы максимально, но ну, это вот одна из сложностей, наверное, да, работы с аудиториями, такая большая географическая разобщенность. цели и задачи проекта выросли из потребностей, озвучиваемых в последнее время руководителем по персоналу, нам нужно снизить текучесть персонала. Она у нас стабильно высокая вот уже который год, как оказывается. Но просто я конкретно в этой компании работаю недавно, и поэтому для меня это вот информация новая. И текучесть персонала косвенно подтверждается небольшим исследованием, которое вот прошло в мае 2002 года. Больше половины работников заявляют о готовности сменить место работы на такие же точно в другой компании, вот. и в целом уровень удовлетворенности по подразделению в зависимости от подразделения, самый низкий уровень удовлетворенности персонала где-то 30 с небольшим процентов, и самый высокий едва-едва переваливает за 50 процентов, то есть достаточно низкая удовлетворенность, и откуда же она берет свое начало. Все дело в том, что работники отмечают нарушение в работе обратной связи от руководителя, плохой контакт, да, и, соответственно, особенно им не хватает признания заслуг, соответственно, еще у них дополнительная низкая информированность вообще о том, что происходит в компании о каких-то программах, и, соответственно, из этого растет их в том числе низкая лояльность. Сложности работы вообще, ну, на таком географически разобщенном, коллективе, в том, что у нас медиа имеют низкий охват, но там целый ряд причин вообще можно отследить и сделать отдельный проект, поэтому пока есть сложности, да, у нас низкий охват вообще по, по медиа и доступные не все каналы коммуникации не всем сотрудникам. Сейчас посмотрим, например, какие. Для проекта нам понадобятся да, целевые аудитории, собственно, которые мы замеряли а вахтовый персонал рабочий у нас нужно разделить и вахтовый персонал, руководители, ну, рабочие там чуть моложе. И стаж у них работы ну, от минимального, да, 5 плюс лет, единицы работают больше, и руководители где-то пятьдесят 55 лет, стаж работает где-то чуть больше трех лет, примерно в среднем, если смотреть. И вахтовый персонал рабочий это у нас ядро нашего персонала, за которое нам нужно держаться которые нам важны, собственно, они и утекают. А вахтовые персонал-руководители важны нам в нашем проекте, потому что именно они являются главным то есть они единственные, наверное, да, люди, которые напрямую взаимодействуют с этой аудиторией, которая нам поможет худеть. и, соответственно, их можно использовать для удержания, в том числе. Если посмотреть по каналам, текущая ситуация примерно, но она на вскидку такая, да, основной канал для рабочих это руководитель, из дополнительных есть у нас телевизионные панели на месторождениях, можно использовать информационные доски, но на текущий момент, насколько мне известно, они полностью, как и телевизионные панели от Данные подвещания правил охраны труда. Электронная почта есть не у всех рабочих, особенно те, которые ездят в поле, скажем так, работать. Да? Корпоративные мероприятия, но, опять же, мы не можем. Не всех можем охватить, те, которые, допустим, локально расположены, проживают, да, рабочие, например, в Иркутске, там, где центральный офис находится, тех мы можем охватить корпоративными мероприятиями какими-то, с остальными сложнее. Ну и мессенджеры, WhatsApp, Viber, Telegram. Вахтовый персонал руководителей, основное там с ними взаимодействие происходит по электронной почте и к ним же еще, наверное, система электронного документа оборота, где они получают информацию распоряжение там от своих руководителей, у них есть возможность заходить на портал, и также для них остальные все дополнительные каналы, такие же телепанели, доски, из отдельного для них это, наверное, да, корпоративное обучение, которое нам и понадобится. То есть мы будем закрывать у лахтового персонала потребности в обратной связи и в поощрении, а вахтовый персонал, руководителям, будем закрывать их потребности в обучении, но эта потребность, она даже не озвучена, она, скорее всего, наблюдается опосредованно, потому что, скорее всего, взаимодействия между рабочими и руководителями как раз нет из-за того, что руководители плохо обучены навыкам подавать обратную связь, да, поощрять коллектив, удерживать команды. И этапы реализации примерно можно выделить следующий. Для начала нам нужно все-таки до конца а, поточнее замерить наши целевые аудитории, потому что в целом исследование не проводилось а, и понимание целевых аудиторий пока строится вот на наблюдений, на взаимодействии с тем, с кем мы уже успели пообщаться. И нам нужно понимать э, информационные предпочтения этих людей, какие каналы э, можно для них выделить. Но с каналом, если мы разобрались, то форматы, да, если мы будем применять какие-то дополнительные, и какие медиа у них вызывают доверие, чтобы мы могли под эти медиа и подавать им информацию. И дополнительно еще э, можно изучить мотиваторы в работе как для руководителей, так и для... Персонал, чтобы понимать, чем руководители могут мотивировать работников, рабочий персонал, и чем можно повлиять на руководителей, чтобы они мотивировали работников. Дальше мы подключаем руководителей к обучению, да, определяем для них, подбираем курсы и тренинги по коммуникационному взаимодействию с персоналом, ну, и нас интересует, собственно, да, обратная связь э, и создание управления, поддержание команд, что-то вот в этом роде, э, чтобы создавать комфортную среду, потому что люди в течение месяца друг друга смотрят друг на друга каждый день по почти 12 часов. Вот. И еще, мне кажется, э, из дополнительного, да, тренинги по эффективному проведению рабочих встреч, э, потому что... Возможно, как раз да, обратная связь, как, которой не хватает работникам, она как раз должна звучать на рабочих встречах. И как эти рабочие встречи сделать эффективными, потому что вот при анализе внешних коммуникаций, внешних каналов, когда я проводил это исследование майское, промелькнуло несколько сообщений о том, что вот рабочие совещания проходят, но толку от них почти никакого. Ну, и в идеале, конечно, но это совсем идеальная ситуация, почти, возможно, недостижимая, но чтобы стремиться да, привести руководителей к тому, что они сами э, генерируют предложения по, по мотивации и поощрению сотрудников, обращаются к нам, мы помогаем это все как-то завернуть, оформить и э, подать сотрудникам. Так, дальше признание заслуг работников, в том числе здесь нам нужен какой-то небольшой да, проект или программа, наверное, правильнее будет сказать, по нематериальной мотивации, чтобы сотрудников можно было сотрудники могли друг друга выдвигать там или выдвигаться сами, чтобы можно было голосовать друг за друга в этой программе и чтобы руководитель здесь же как раз давал обратную связь, обязательно поощрял. Например, как это можно реализовать, да, если мы возьмем доски информационные, да, и превратим их, скажем, в доски почета, будем делать совещания с рабочими эффективными, ну, например, при подведении итогов недели, ну, условно говоря, да, сотрудник выбирает кого, можно поощрить за что, ну, и формат, скажем, можем сделать нечто вроде доски почета с фотографиями, да, конкретных людей в подразделении, там, в принципе, и листа А2 нам, наверное, даже хватит, да, и клеить, например, на наклейки а, того человека, которого они голосуют, и по итогам ты посмотреть, да, кто самый у нас лучший работник вахты. А, и здесь нам нужно будет подключиться м, с отделом по мотивации, а, посмотреть, куда дальше может нас привести эта мотивация, например, а, можем ли мы и насколько можем мы, да, расширять, например, в качестве благодарности, расширять полномочия, эффективных работников, ну, то есть, условно говоря, он там стал лучшим работником недели, ну, вот на следующей неделе немножко расширить ему полномочия. Нужно посмотреть наши внутренние локальные документы, насколько все это можно сделать и что мы можем, куда нам лучше, ну, не стоит заходить, да. И, например, эту же информацию можно будет использовать уже при номинировании на доски почета предприятия, на награждение благодарственными письмами в... Профессиональный праздник у нас вот ежегодно в День Нефтяника раз в году награждает сотрудников. И бывает, ну то есть где-то краем я ухо слышал, иногда вот там, кого выбрать и за что долго до последнего думают руководители. Вот это вот, вот эта программа, мне кажется, может им помочь. Дополнительно планируем да, подключить медиа закрыть недостаток информации у работников. И есть у нас газета, да, я не, не упомянул ее как один из каналов коммуникации, но проблема в том, что она по большей части остается в центральных офисах, и работникам неплохо, мне кажется, на самом деле, иметь нечто вроде дайджеста, но этот дайджест, опять же, да, есть сложности с доставкой, с печатью, и тогда нам, наверное, на помощь здесь придут телепанели, мы можем собрать дайджест из нескольких слайдов, анимированных слайдов инфографики, которая может даже с каким-то звуком, да, простым, простое видео, не длинное, да, может вещаться и обновляться на ежедельной основе, в принципе. И уже у работников, кроме правил охраны труда, будет что-то новое мелькать, привлекать их внимание и будет формироваться информационное поле. Uh, и эти же медиа, потом мы вернемся к одному из вариантов использования Digital uh, Digest, и еще как вариант, да, вот наш э, куратор <смех> предложил, она предложила да, использовать подкаст э, для трансляции истории успеха сотрудников, где мы можем поздравлять сотрудников, в том числе руководство может поздравлять. Э, да, мы можем его использовать в формате развлекательного шоу, но все-таки нам для начала понять нужно и замерить целевую аудиторию, э, под какое шоу нам нужно, потому что если это шоу будет там, э, ну, условно говоря, самое популярное, да, Нечто вроде, например, э, там, «Что было дальше?» или там, «Вечерний рунг» или другие развлекательные шоу, чтобы можно было под них подстроиться. М -м -м. Можно, конечно, в перспективе да, разделить на утреннее шоу в аудио формате, нечто вот как радио, и сопровождать как раз э, слайдами из дайджеста, э, как раз поддерживающие да, визуал. И можно сделать вечернее шоу уже, подключить к каком-то видеоформате, но тут нужно опять же вернуть к тому, что смотреть на целевую аудиторию, на то, что им близко. Зайдут ли им просто говорящие головы в микрофон, да, у нас YouTube завален просто подобными шоу, либо им нужно будет вот прям приглашение гостя, где мы будем делать интервью с гостем какое-то. А, то есть ну, нужно будет вот этот момент уточнять обязательно. И в качестве поддерживающего канала да, к этому подкасту а, можем а, создать телеграм-канал, где можем анонсировать выпуски, а, скидывать ссылки на прослушивание, замерять обратную связь, пожелания, предложения сотрудников. А, и эти предложения можно будет использовать для подключения, собственно, самих сотрудников к генерации контента, то есть если кто-то нам подал идеи, мы можем этого сотрудника потом взять да, и предложить ему поучаствовать в создании сценария, например, вот. и отметить его да, потом как одного из авторов сценария. И людей, которые будут подавать предложения, которые будут использовать, мы, конечно, вот в подкасте можем регулярно э, озвучивать. И для функционирования, да, поддержки телеграм-каналов, для продвижения э, выпусков, э, какие-то небольшие активности, там может быть голосовалки, конкурсы, какие-то простые розыгрыши, потому что доступ, в принципе, к мобильной связи, к мобильному интернету у нас есть. Э, команда проект, да, ключевая. Ну вот, соответственно, можно разделить на три части. Там, где у нас будет обучение и тренинги, нам нужен будет отдел развития персонала. С ними вместе мы будем смотреть программу, подбирать курс, формировать их задания. Ну и внутренние коммуникаторы, наша группа по СМИ, которая также будет помогать продумать формат и организовывать коммуникацию на период обучения. Для создания подкаста нам понадобится, да, основная это внутренние коммуникаторы, которые займутся медиапланированием на сезон, создадут пилотный выпуск, замерит его вообще популярность там и так далее, да, которые будут работать в, в спайке с контрагентом на сценарием, заниматься трансляцией, собирать и обратную связь. И вот внешний контрагент нам здесь понадобится для того, чтобы быстро создавать сценарий, помогать в записи и в монтаже, но пилотные выпуски можно записать своими силами. И нематериальную мотивацию к внутренним коммуникаторам Неплохо подключить до да, отдела мотивации, чтобы проверить все нормативы по, по мотивации, подобрать какой-то формат, их идеи посмотреть и руководителей, собственно, тоже а, здесь задействовать, а, чтобы через них коммуницировать в том числе предложения и собирать обратную связь, по тому, как проект работает. Так, проверку эффективности мы будем проверять, проходить следующим способом, да? в конце года замерять динамику текучести, снизилась она у нас, почему там, ну, выходные, да, экзит-интервью, замерять на ежегодном исследовании удовлетворенность обратной связью, информированностью, в том числе удовлетворенностью работодателям, телеграм-канал нам позволит замерить активность слушателей, и оценки предложения, как будет группа это жить, и в целом, по итогам ежегодного исследования, если будет наблюдаться какая-то положительная динамика вот там, где до этого наблюдалась отрицательное. И сарафанное радио я здесь поставил такой вариант как один из возможных, но не самых важных потому что да, у внешне входящей аудитории, которая будет приходить устраиваться, можно узнавать, что они знают о корпоративной культуре, слышали они что-то или нет, рассказывают ли работники другим коллегам своим, да, из других предприятий о том, что происходит в корпоративной жизни, вот, и дает ли сарафанное радио про подкаст туда, в другие коллективы.